Jesus Синые волосы, юные возрастом девочки возятся, собираясь на танцы, в их глазах светятся звезды и месяцы, им во все верится, все будет сбываться Требует возраст, сегодня сложились звезды. Вся жизнь сегодня мама. За руки держатся сколько в них нежности, в первой влюбленности столько жизни. Долгим прощаниям есть оправдания Мама, он лучший, но мама не слушает. Сегодня сложились звезды Завтра уже будет поздно Пусти нас, мама, мелочь в карманы И вечера будет мало Столько всего происходит Вся жизнь сегодня, мама Встречи. Но сегодня вечером вместе идем на танцы Требует возраст, сегодня сложились звезды Завтра уже будет поздно, отпусти нас, мама Мелочь карманы и вечера будет мало Столько всего происходит, вся жизнь сегодня, мама песня называется "Крылья". Мы сыграем не так, как обычно. Мы были с крыльями, но не летали. Мы просто крылья на спине нарисовали, так просто. Захотелось нам с тобой Иметь по паре крыльев за спиной Но не взлететь и не упасть Рисованным крыльям настоящими не стать. Зачем мечтать, чего хотеть Рисованным крыльям никогда не полететь Но мы забыли о том с тобой Просто так слетели над землей И вопреки всему, что знали Мы стерли наши крылья, но не упали Чем мечтать, чего хотеть, рисованным крыльям никогда не полететь, но мы забыли о том с тобой, и просто так сидели над землей, и вопреки. Спасибо. Ты тихо и земель. Гордо вырастают над головой знакомые здания. под названием «Урингой». Так, и последняя? Совсем-совсем старая песня. Думали, что бы такого вспомнить, что вы точно забыли. Давай рискнем, представим, что можно сбежать и не попасться, давай с ним, и больше никогда не будем просыпаться. Давай... Чувства, вместо слов. Давай рискнем, поверим, что есть что-то больше для нас, что-то больше. А давай идем. Оставив им города, автострады площади, давай придумаем мир, где больше не будет слез, С музыкой вместо ветра, С чувствами вместо слов. Субтитры создавал